Привет! Сегодня у нас в гостях портных слоев, приехавших к нам на полную изоляцию. Сейчас ребята приступают непосредственно к разбору дверей, как это происходит, какие материалы используются, из чего состоят материалы, ну а показываем в предыдущих видео. Ссылочку вот здесь вот, ссылочка внизу в комментариях. Собственно, какие вопросы мы хотели сегодня бы осветить. Первый. Насколько утяжеляются двери после изоляции по нашему варианту Dark Extreme и второй не провиснут ли они со временем. Итак, мы начинаем. У нас есть разобранная дверь. Сейчас мы подготовим материалы, нарежем их, но клеить туда не будем. Мы пойдем немножко повзвешиваем материалы, Dark Extreme, Vision, Boychka и битасов. Взвешивать мы все это будем при помощи безмена, который мы тут подготовили. Я думаю, просто это будет самое разумное, чтобы вы видели, сколько действительно весит сумма изоляция одной двери. Понятно, что в каких-то автомобилях вес будет меньше, в каких-то больше, в зависимости от размера двери. А здесь дверь у нас далеко не самая маленькая и весит материал соответственно. Почти три сколько весит мы зарядных дверей, мы вам ответили. Переходим к следующему вопросу. Про ли Готов убежать за тобой на край света, Чтобы еще раз по-новому все повторить. Между нами тает лед. Пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем. И сегодня мы только вдвоем. Прослушивание музыки в таком виде не ваш вариант, не переживайте, с вашими дверями ничего не случится. Не нужны руки только, не нужны руки только. И чтобы стачек Солкан рубили наши басы плотно наши басы. А теперь давайте серьезно: если держать двери открытыми, есть там шумка или нет, независимо от того, какой это автомобиль. Двери все равно провиснут. Поэтому важно соблюдать всего одно правило. Держать двери в закрытом состоянии. И такой проблемы у вас в принципе не возникнет. Если вам понравилось наше видео... Не-не-не, так, вам понравилось наше видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментарии, вопросы кидайте. Все ответим, все расскажем, покажем все, что захотите. А сейчас... Там небольшая будет подборка из автомобилей, которые с шумкой ездят уже не первый год к вашему просмотру. Всего доброго! Ес! Yes! Да, детка!